Коронавирус и его последствия в виде сокращений, удаленки и уменьшения зарплат наверняка вызывают опасения у многих из нас. Поэтому неудивительно, что экономия – это самая актуальная тема в кризис. Итак, ремонт доделывать надо, а денег все меньше. Сегодня мы расскажем о простых и эффективных способах сэкономить на дизайне и декоре вашего интерьера без ущерба эстетики. Почему именно в декоре стоит соблюдать экономию? Во-первых, почти всегда декорирование и дополнительные элементы пространства вылетают в огромные суммы, на которые мы не рассчитывали. А во-вторых, это рациональнее, чем урезать бюджет на качественные строматериалы и отделочные работы. Итак, начнем. В дизайне есть целый стиль интерьера, которые считаются достаточно бюджетными. Например, всем известный скандинавский стиль. Он обойдется дешевле, при этом не уступая по стилю и современности. Сюда же можно отнести джапанди, смесь классической скандинавии и японского минимализма, а также европейский стиль. Во всех этих стилях весь смысл кроется в деталях, а основным столбом интерьера является лаконичность. Другой эффективный способ экономии – натяжные потолки. Многие дизайнеры категорически не приносят их за фальшивую имитацию твердой поверхности, а также за клише без кусицы, когда люди повально рисовали на потолке дельфинов и прочую живность. Однако лаконичный белый матовый натяжной потолок вполне может стать приемлемой бюджетной ступенью расходов. Если хотите экономить по полной, подумайте о плитке в ванной. Мы стали забывать о том, что совсем не обязательно обкладывать плиткой все пространство ванной комнаты. Можно выложить плиткой лишь части, там, где это необходимо, но при этом очень красиво все обыграть. Далее поговорим о мебели. Тут тоже есть несколько возможностей сократить расходы. Например, собрать мебель из поддонов, ее очень просто сделать самостоятельно, в интернете множество вариантов исполнения. Плюс пишется минималистичный интерьер, пляжный скандинавский и бока стиле. Не забывайте о том, что мода циклична, большая часть того, что сейчас в тренде, уже была популярна когда-то. Следовательно, можно и нужно поискать монтажную мебель, которой легко можно дать новую жизнь. Возможно, вам стоит навестить родственников в деревне и разузнать, нет ли у них ненужных кресел или стеллажей. Винтаж сейчас в моде, а с помощью пары YouTube лайфхаков вы сможете преобразить и придать новый вид старым вещам. А вы задумывались о самостоятельном декорировании? Присмотритесь к уже имеющимся у вас предметам интерьера. Вероятно, ваш старый комод вполне впишется в новый дизайн-проект, если его перекрасить. Банк окраски и полдня работы сохранит вам весьма внушительную сумму. Не стоит бояться сложностей и пренебрегать этим способом. Если предыдущие варианты вам не подходят и вы предпочитаете покупать новую мебель, то примите к сведению, что вовсе не обязательно покупать дорогую. Выберите дорогие референсы, которые вам нравятся, и ищите аналоги. Можно приобрести мебель российских производителей или мебель из гипермаркетов, например, диван или кровать. Главное – внимательно изучить качество и никогда не экономить на матрасах. Перейдем к остальному. Шторы играют важную роль в дизайне, без них помещение кажется пустым, а комната имеет незавершенный вид. Если хотите сэкономить, их можно сшить самому, потратившись только на материалы. Или снова обратиться к ту же деревню, у бабушки наверняка есть запасы тюли, про которые она и сама уже благополучно забыла. Помимо этого, есть множество возможностей купить уже готовые шторы, что в любом случае будет намного дешевле, чем шить на заказ. Используйте базовые модели и розеток в местах, где их не видно, внутри встроенных шкафов, за стиральными машинками и так далее. Если вы сталкивались с ремонтом, то знайте, что покупка мелочей типа розеток, выключателей и лампочек вылетают в интересные суммы на чеки. Не пренебрегайте распродажами. Да, многие магазины устраивают мнимые скидки, но если вы ориентируетесь в ценовой категории товара, то легко найдете продавца, который на распродажах реально хочет что-то сбыть, что-то по минимальной цене. Конечно же, помните о сервисах Юла и Авито. Иногда это просто кладезь нужных вещей. БУ, стулья и столы, прикроватные столики, зеркала и даже кровати. Людям бывает просто некуда деть старые предметы интерьера. И они готовы отдать их максимально дешево. Не стоит надеяться на Икею. Да, несомненно, это отличное соотношение цена-качество. Но если вы живете в небольшом городе, вы вполне можете найти мастера, который изготовит вам не менее качественную кухню по более лояльной цене. А вот цены на разнообразные полки и столы в Икее вполне приемлемы. Декор с Алиэкспресс. Подушки, горшки, организация хранения, открытые вешалки, кофейные столики, декор для ванной, посуда, картины, освещение. Все это можно купить гораздо дешевле, если заказать с Китая. Читайте отзывы, связывайтесь с продавцом и внимательно просматривайте характеристики. Даже доставку не обязательно будет ждать месяц. Многие магазины давно имеют склады в России. И заказ приходит в за несколько дней. Это были основные способы самостоятельно сократить затраты на декорирование. Попробуйте применить хотя бы несколько из них, чтобы уберечь свой бюджет от лишних растрат. Чтобы ваш дом был уютным и стильным. Не обязательно скупать последние коллекции светильников и кресел. Выбирайте то, что применимо в вашем ремонте. И никакой кризис вас не испугает.